Как Олечка одевает игрушку? Ну-ка, на веточку. Вот как красиво, Оля! Мы сегодня нарядили елочку. Какие красивые шарики. Разноцветные шарики. Упал шарик? Давай, вешай. Снеговик? Упала. Давай, снеговичка вешай. Как Олечка вешает снеговичка? Нету. Вешай на ниточку. Ну-ка, на елочку. Да, вот такая елочка. Шабала. Вот это неговичка. Вот это котик.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 А кого на какие? Му, му, хороший. Да. Му, какие котята? Му, му. У чего на кого? У мышки. У чего на кого? Котяки. У чего У чего Смотри, какой много. Ой. Мама. Ой. Я? Во, <свят> <свят> <свят> какая большая, смотри. Ой, маленькая кое-как. Маленькая. Я знаю. А где yes, еще? Шесть, Раз, два, три. Ёлочка гори. Девочка, вот так вы мне. Раз, два, три, Дома, Мама, а mm? что вот